Всем здравствуйте! Вот как раз пришло оборудование. Буквально через две недели. Это будет у нас 4 поста Брянс, 4 поста Кастрома, 3 поста Чтобы а, Чтоб все, никто не сомневался, что мы ставим. Комплектующий. Это СТ-2300 пистолет. С остальным механизмом. С вращающимся стальным механизмом. Это кто сомневается, что цена маленькая, а качество такое не может быть. Вот смотрите. А, это помпы. А новый Реверберри и Хаус. Это двигатель EME, фирма Италии. Самые качественные немецкие переходники фирмы RM 450 бар. Дальше это консоль механизм, показать Это полностью итальянский механизм Он абсолютно не приносит никакой головной боли Ни вам, ни нам устанавливает вам оборудование Каждая деталь, которую мы ставим нашим клиентам я ее тысячу раз сам проверю. Поверьте, каждую вещь, которую я ставлю, я знаю, что я вам ставлю. Поэтому заказывая у нас оборудование, вы знаете, что год мы даем гарантию. И дальше тоже мы готовы обслуживать ваше оборудование. И плюс мы не берем с вас заранее никаких авансов. Мы вам устанавливаем оборудование, и только потом вы оплачиваете. Потому что мы уверены в своем оборудовании. Заказывайте оборудование, ждем.